Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ В этом видео мы посетили наш строящийся объект в поселке Юковская. Сейчас пойдем расскажем из чего этот дом строится, какие материалы Значит вкратце про дом, дом общей площадью 15 на... 12 метров, дом двухэтажный, стены выполнены из газобетона Кровля односкатная, на данный момент выполнена стропильная система и обрешетка Стропильная система выполнена из ЛВЛ балок Можно посмотреть с торца, что между маурлатами достаточно большие пролеты Ввиду того, что кровля плоская, уклон кровли здесь составляет 6 градусов Нагрузка на стропильную систему очень большая Поэтому принято решение применять ЛВЛ-балки в качестве стропильной системы В перспективе кровля будет накрываться фальцем Материал уже на объекте На данный момент сейчас ребята будут укладывать подкладочный ковер И после этого уже монтировать пальцевое покрытие на данный конструктив Значит здесь стоит бытовка У нас они оформляются вот таким баннером на нем есть QR-код, если навести на него телефон, можно сразу перейти на дневник объекта, в котором... Указано, что за объект строится, кто на стройке бригадир, весь э, дневник объекта, то есть фотографии ключевых этапов строительства. Значит, указываем наименование объекта, адрес, есть контактные лица, кто производитель на работ. На этом объекте Митрофанов Игорь, производитель работ, главный инженер Александр, есть их контактные данные, то есть, если здесь... У кого-то есть какие-то вопросы к тому, как строится дом или в целом к организации работ. Можно напрямую позвонить непосредственно ответственным лицам, которые здесь участвуют. И решить с ними все вопросы. Стены выполнены из газобетона. Газобетон D400. Толщина стен 375 блок. Значит стена достаточно теплая Утепление в принципе не требует Но помимо этого заказчик еще хочет Утеплить сейчас минеральной ватой фасад И провести работы По штукатурке фасада Но это будет уже проводиться в теплое время года Помимо газобетона В несущих конструкциях принимает участие вот такие железобетонные колонны Ну железобетонная колонна Она здесь одна Ввиду того что здесь балкон Выйдет плиты перекрытия Нагрузка достаточно большая в этой зоне Для этого здесь выполнено монолитная колонна, она идет от фундамента, поддерживает перекрытие, вот на котором мы стоим и поднимается выше, уже на нее выше опирается мурлат кровельной системы, значит помимо этого при возведении коробки применяются различного типа перемычки, в данном проекте их два, типа первое это У-блок, вот можно здесь посмотреть на стену, не видно никаких ну, элементов снаружи, потому что у ну, блок это скрытая перемычка, она идет в теле э, самой перемычки. То есть внутри вставляется арматурный каркас и заливается уже бетоном. И есть вот такие большие монолитные перемычки. Э, они применяются на больших пролетах, потому что э, есть ограничения по несущей способности перемычки из U блока. Здесь ограничений нет, здесь просто все варьируется от наличия э, арматуры в теле перемычки. И ее сечение, ну здесь вот выполнена как раз монолитная перемычка, можно увидеть утеплитель оранжевый, который идет со стороны фасада, потому что э, железобетон э, обладает высокой теплопроводностью, для того, чтобы в доме не было промерзания, для этого со стороны улицы применяется вот такое утепление Внутренние несущие стены, они немного потоньше Здесь нет уже требования к обеспечению теплопроводности стен, поэтому стены здесь тоньше и плотность этих блоков уже выше Перемычки тоже выполнены из-за блока в данном месте Значит здесь уже есть некая такая межкомнатная перегородка, толщина этой стены уже 200 мм, она не несущая Перемычка здесь выполнена из железобетона, потому что у блоков такой толщины уже не бывает. Ну, мы применяем в таких стенах уже монолитные перемычки для межкомнатных стен. Значит, здесь обратить можно внимание на данный момент выполнены такие вот отверстия в стенах. Кто-то подумает, что мы стены не достроили. На самом деле это выполнено. Отверстие для проходки вент-канала Он пойдет с первого этажа И будет выходить сквозь кровли Ребята как раз сейчас занимаются устройством проходки Именно в кровле. В перспективе здесь планируется оцинкованные воздуховоды Это отверстие зашьется коробом из гипсокартона И уйдет под отделку Сейчас мы находимся в большой комнате Здесь можно увидеть такое очень Большое окно, помещение получается очень таким светлым, просторным из-за того, что тут большие окна. Высота потолка вот в этом створе 4,6 метра, достаточно высоко. Изначально в данном проекте планировалось плоское перекрытие и стандартная высота потолков порядка... Трех метров Но после того как мы пообщались с заказчиками Решили исключить перекрытие И сделали вот такую подшивку Именно потолка дома уже по скату кровли здесь, То есть потолок в помещении будет уходить на косую Сэкономили тем самым на устройстве плиты перекрытия И вот ушли в кровлю Здесь в перспективе будет подшиваться сам потолок уже гипсокартоном на подсистеме это будет являться уже потолком в этом помещении потолки высокие создают пространство создают много воздуха в этом помещении на самом деле находиться здесь приятно так очень даже неплохо нестандартная высота потолка значит можно обратить внимание на стропильную систему значит пролет вот этого помещения у нас составляет 6 метров то есть у нас от стены до стены 6 метров стандартный пиломатериал идет 6, 6 метров тоже но при таком скате на таком пролете но ну, обычный брус который применяется для устройства кровель ну, нагрузку не выдержит потому что скат повторюсь 5 метров когда сверху ляжет снег нагрузка будет очень большая и он может потрескаться и со временем сломаться, поэтому для того, чтобы избежать каких-либо деформаций кровли, ну и в целом спать спокойно в этом доме, решили перейти на ЛВЛ-балки в качестве стропильных ног. Это, конечно, существенно увеличивает стоимость. ЛВЛ-балки в три раза дороже, чем стандартный пиломатериал, который применяется, но в то же время стоит учитывать то, что лвл балка ввиду ее высокой несущей способности в объеме меньше, чем пиломатериал, который ну должен применяться. Но, ну, допустим, стропильную ногу там 50 на 200 можно заменить на стропильную ногу э, сечением высотой 150 мм тем самым на 25 сантиметр, на 25 процентов уменьшить объем применяемого материала, но ну, за счет более высокой стоимости LVL, тем не менее, стоимость конструкции, конечно, дороже. В данном случае применение LVL обусловлено тем, что других вариантов здесь нету. Поэтому вот такое решение применили. LVL-балки смонтированы на текущий момент, антисептированы. LVL-балки опираются на маурлаты, которые идут вот можно посмотреть, здесь мурлат идет, здесь по наружной стене идет мурлат мурлат это горизонтальный брус, на который уже зарезается стопильная нога и фиксируется сам мурлат э, зафиксирован к монолитному поясу монолитный пояс в данном конструктиве тоже выполнил в у блоки ну его по сути бетона никакого не видно, потому что он утоплены э, в самой газобетонной стене и после того как Стропильные ноги смонтированы, выполнена гидроветрозащита, дельта, вент. И на текущий момент сверху уже выполнена контур обрешетка и обрешетка. Ввиду того, что скат, опять же, достаточно маленький, стропильное финишное покрытие у нас фальс, поэтому обрешетка выполнена из дерева, практически сплошная. Зазор там между обрешеткой. Насколько я помню, там сантиметр составляет, не более того а Вот у нас LVL-балка, кстати, лежит Можно посмотреть на нее повнимательнее Тем, кто не знает, что такое LVL LVL-это, по сути, фанера э Только шпон у обычной фанеры, он тонкий То есть он там в районе миллиметра В данном, ну, в LVL-балках применяется Шпон более широкий Здесь 2-3 миллиметра ширина шпона И вот, собственно, в сечении видно, что Волокна шпона склеены, идут горизонтально, точнее вертикально идут, они склеиваются. И ввиду этого получается такая вот склеенная мощная конструкция. ЛВЛ-балки обладают, ну прям супер высокой несущей способностью. Немного производств в России, которые этим занимаются этим производством таких конструкций. Но где вот есть большие пролеты, мы рекомендуем применять такие вот элементы. Итак, на текущий момент мы имеем уже фундамент, коробку и возведенную стропильную систему. Нам осталось, нам осталось э, уложить фальц на крышу и объект. В принципе, мы будем готовы сдавать заказчику в состоянии э, коробки дома, без окон и отделки фасада. В летний период, скорее всего, э, здесь планируется устройство фасада уже и монтаж окон, и уже, наверное... После этого или в параллель будет производиться работы по устройству внутренних инженерных сетей и отделке. Также в ближайшее время приступаем к устройству бани на этом объекте. Можно сейчас увидеть вот забиты колышки. В принципе, наверное, пока все с этого объекта. Если будут вопросы, пишите нам в комментариях. Мы на них активно уже отвечаем. Тому, кому интересно посетить объект вживую, посмотреть, как мы кладем газобетон. Всегда рады устроить экскурсию на наши объекты, которые находятся в саде строительства и уже построенные. Всем пока, до новых встреч!